Здравствуйте, добрые молодцы красной красные девицы, аз есть Иван Царевич. С радостью поведаю вам взгляд со сказочной народной колокольни. Все мы с вами говорим на русском языке, и вот настало время возрождения полноты жизни, полноты отношений глубинных, любви, дружбы, общения с окружающим миром и полноты народной культуры. Главным образом, которая является язык. Сейчас мы говорим на 33 буквах, но полный язык русский, древний русский, 49 букв. Это симметричная красивая структура. Видите, мое тело симметрично, да? Две руки, две ноги, правая и левая половина симметрично. Вот. И также наш древний русский язык, он тоже, видишь, симметричен. Квадратик волшебный, магический квадрат, который пришел к нам из вечности. И бесконечности. И вот он как раз показывает структуру развития человека на 49 лет, то есть каждая буквица отражает, что человеку делать каждый год. Программа образования, вот сейчас думаю, чем детей учить, чем взрослых, здесь четко написано, на каждый год что надо делать. Например, когда человеку 8 лет, ему надо развивать жизненную силу. То есть много очень бегать, прыгать, заниматься гимнастикой, акробатикой, чтобы жизнь пошла, живот, ну и так далее. 49 лет человек развивается, 50 лет что у нас? Экзамен, юбилей. До сих пор юбилей 50-летний празднует больше всего. Буквица показывает 49 качеств личности человека. То есть человеку надо обрести 49 качеств для того, чтобы стать полноценным. Полноценным. И достигнуть высшей Своей целостности как человека Бога на Земле. Здесь находится 16 азбучных истин, которые нам надо постичь. Первая азбучная истина отражена в первой строке. Мы ее с вами изучаем первые 7 лет жизни. Вот. Кто-то изучает, кто-то ее прогуливает. Но тот, кто прогулял, ее надо снова изучить. Даже если тебе сейчас 20 лет, 30, 40, 50. Азбучная истина такая. Боги веди, глаголи, добро, есть, есть. Эта азбучная истина учит нас, как прописаться в материальный мир, в явный мир. Вторая строка описывает, как нам прописаться в, жар, в жаре мир, в миры энергии, могущества, силы. Третья строчка буквицы описывается, как нам постичь мудрость этого мира, в котором мы живем. Всю информацию, потоки вет. Третье, смысл жизни помогает нам понять, зачем мы здесь наживем, куда идти, что делать. Пятая строчка показывает уровни, как жить старем в голове, уровни, как стать светоносным, радостным человеком. Шестое, как стать волшебником и седьмое, как стать святым.